Обоюдное вращение по инерции Для взаимодействия не используем кроме инерции ничего Наши руки нас не подталкивают, не ускоряют, не направляют Мы двигаемся исключительно по инерции И при этом расслабляемся настолько, что можем двигаться и вращаться, не задевая друг друга А в конце пути остается только поднять руки, чтобы неожиданно для всех оказаться в закрытой позиции если у нас все получилось, то мы можем руки не расцеплять. Пусть во время нашего поворота они опишут дугу над нашими головами, только пусть кроме этой дуги они ничего уже не добавляют. Ни подталкиваний, ни ускорений, ни направлений и ни в коем случае не сбивают нас с равновесия. Если удалось и это, то можно в конце поворота погасить инерцию движения партнерши натяжением ее руки, и отправить на собой в обратный путь, так, чтобы оказаться в позиции удобной для поддержки.